Уильям Гатри История греческой философии Тонн 1 Ранние десократики и пифагорейцы Шеститонная история греческой философии профессора Кембриджского университета Уильяма Гатри, 1906-1981 годы завоевала мировое признание. Среди наиболее ярких достоинств этой работы — охват огромного диапазона античной литература и современных исследований, выдержанность суждений, ясность и точность английской прозы. Первый из шести томов посвящен ранним досократикам, милетской школе, пифагорейцам, ксенофану и гераклиту. Книга, давно ставшая классической, рассчитана на всех интересующихся древнегреческой философией. Русский читатель впервые открывающий для себя историю греческой философии кембриджского. Исследователь античной религии и философии Уильяма Кита Гатри, получает доступ к классическому труду хорошо известному знатокам и любителям древнегреческой мысли. Шеститонная история философии философии Гатри издавалась в 1962-1981 годах. Ее первые два тома Посвящены философии до Сократиков, 3, Софистам и Сократу, следующие два рассматривали творчество. Платон и Древней Академии. Выход последнего, Тамма, Аристотель, исследователь, совпал со смертью. Автора, который не успел, ко всеобщему сожалению, охватить иллюнистическую философию, как это первоначально предполагалось, выход первого же Тамма. Принес истории греческой философии широкий и совершенно заслуженный успех в англочитающем мире и за его пределами, ее многократно переиздавали и переводили на иностранные языки, испанский, хорватский, турецкий. За прошедшее полвека она стала стандартным руководством и для тех, кто впервые знакомился с философской мыслью древней Греции от ее зарождения до наивысшего рассвета в IV веке. До нашей эры, и для тех, кто обращался к ее систематическому изложению в ходе собственных исследований, через эту работу прошли уже несколько поколений ученых, соглашаясь и спорясь с ее идеями, и несмотря на то, что в последнее десятилетие ссылки на нее в научных статьях и монографиях становятся менее частыми, свою научную и образовательную ценность опус Магнум -гатри ничуть не утратил. Введение И краткий обзор писать историю греческой философии, значит излагать период формирования нашей собственной мысли, образования каркаса, который поддерживал ее, по крайней мере, до второй половины XIX век. Открытие, касающееся природы материи, если этот термин все еще можно использовать, размеров и характеров Вселенной, а также души человека которые ученые делают на протяжении последних ста лет, поистине столь революционны, что могут привести к радикальному изменению основ нашего мировоззрения. Однако, помимо того что эти открытия все еще находятся в стадии быстрого перехода, так что трудно понять, какова будет эта новая система мысли. Консерватизм, присущий ему обычного человека, гарантирует что многие элементы старого мировоззрения еще долгое время будут влиять на наши общеисходные предпосылки. Даже современный натурфилософ, который изучает тексты древнейших европейских мыслителей, может обнаружить, что у него больше общего с ними, чем он ожидал. Именно этот фундаментальный вневременный характер большей части греческой мысли делает оправданной попытку вновь представить ее современному читателю. Существует и другая сторона медали. Обращаясь к грекам, мы оказываемся у истоков рациональной мысли в Европе. Из этого следует, что мы будем не только описывать аргументированные объяснения и научные наблюдения, но и прослеживать их возникновение из тумана до научной эпохи. Это возникновение было не мгновенным, но медленным и постепенным. Я Конечно, постараюсь обосновать традиционный взгляд на Флеса как первого европейского философа, но я не намереваюсь тем самым утверждать, что черта, разделявшая да рациональные мифологические и антропоморфные представление чисто рациональное и научное мировоззрение, была пересечена одним прыжком подобной ясно обозначенной черты никогда не существовало, как не существует и теперь ценя то, что в греческой философии представляет неприходящую ценность, мы также можем извлечь урок, наблюдая, сколь много скрытой мифология она продолжала прятать за тем, что кажется крышей и стенами чистого разума. Естественно, это относится прежде всего к древнейшему периоду, но даже у Аристотеля, которому мы несмотря на его критику во все времена, в значительной степени обязаны необходимым фундаментом абстрактных понятий, служащих основой нашего мышления, был ряд навязчивых идей, которые вызывают у нас недоумение. В качестве примера нужно привести убеждение, что небесное тело — это живые существа, веру в особое совершенство формы круга или шара, некоторые странные идеи о превосходстве числа 3. Все это определенно предшествует началам философской мысли. Это не означает, что я считаю ложью миф сам по себе. На ранней ступени цивилизации мифологические рассказы и образы могут быть единственным доступным и действенным средством выразить глубокие и универсальные истины. Позже зрелый религиозный мыслитель, такой как Платон, мог сознательно избрать Миф в качестве высшей точки рационального рассуждения, для того, чтобы вырастить опыты религиозные, верования, реальность и неоспоримость которых были для него убедительнее логических доказательств. это подлинный миф, и его действенность и важность не подлежат сомнению. Опасность начинается тогда, когда люди думают, что оставили все это в прошлом, и полагаются на научный метод, основанный на сочетании. Наблюдение логического вывода. Бессознательное сохранение унаследованных из прошлого и рациональных форм. Мышления, скрытых за словесным покровом разума, становится в этом случае скорее препятствием, чем подспорен в поисках истины. Причина, по которой я обращаю внимание на этот момент в самом начале книги, состоит в том, что имплицитное принятие мифологических понятий, это привычка, власть которой никогда полностью не проходят. В наши дни она еще сильнее, чем в античной Греции, затушеванной терминологией рациональных дисциплин. Из-за этого ее труднее выявить, и потому она более опасна. Не преуменьшая выдающихся достижений греков в натур философии, метафизики, психологии, эпостемологии, этике и политике, не обнаруживаем, что, поскольку они были первопроходцами, а потому находились намного ближе, чем мы, к мифологическим магическим или фольклорным истокам некоторых принципов, которые они принимали как сами собой. Разумеющиеся, мы можем ясно увидеть эти истоки, а это в свою очередь проливает свет на сомнительность некоторых принципов, которые сегодня многие подобным же образом принимают как неоспоримые. Примерами таких аксиом является предположение самой ранней милецкой, школы, что реальность едина, принцип подобное притягивается к подобному или воздействует на подобное, в поддержку которого атомист Демокрит не мог привести ничего более существенного, чем пословица «рыбак рыбака» и строка Гомера, и упомянутая выше убежденность в превосходстве и совершенстве кругообразных форм и движения которая оказывала влияние на астрономию вплоть до времени Кеплера. Нетрудно обнаружить народное ненаучное происхождение этих общих принципов, но что сказать о некоторых убеждениях, которые разделяют, или вплоть до самого недавнего времени разделяли, наши собственные ученые. Профессор Дингл цитирует, «Следующее положение — природа не терпит пустоты вселенная однородна. Сравните с предпосылкой милицев. Природа всегда избирает простейший путь. Следующие его слова можно отнести не только к древнему миру. Вселенная, вместо того, чтобы быть пробным камнем, становится образцом, приспособленным прежде всего к вкусам исследователя, а затем используется, чтобы придавать ложную форму предметам нашего опыта. Историю греческой философии можно легко разделить на периоды, которые отчетливо различаются по своему мировоззрению и интересам, соответствующим отчасти изменению внешних условий жизни и традиций. Они также различаются по местоположению центров, которые оказывали основное интеллектуальное влияние на греческий мир, в то же время, принимая это различие Важно не терять из виду столь же реальную преемственность, которая связывает воедино все развитие мысли от в до Платоников, Чтобы показать эту преемственность, стоит попытаться дать краткий очерк развития греческой философии, прежде чем рассматривать ее в подробностях следующие несколько страниц можно считать картой страны, которую мы собираемся проехать ведь всегда стоит пробежаться глазами по карте, прежде чем отправиться в путешествие. Прежде всего, обратим внимание на восточную окраину области, заселенную греками. Здесь, в Ионии, на западном побережье Малой Азии, находившейся под властью лидийцев и персов, в VI веке, до Рождества Христова случилось нечто, что мы называем началом европейской философии. Здесь. С Милецкой школы начался первый, или до Сократовский, период того, что служит предметом этой книги. Люди, о которых идет речь. Жители одного из самых больших и процветающих греческих городов со множеством колоний и широкими международными связями обладали безграничной любознательностью в отношении природы внешнего, мира, процесса, посредством которого он достиг своего теперешнего состояния, и его физического строения. В своих попытках утолить эту интеллектуальную жажду познания, они ни в коей мере не исключали возможности божественного вмешательства, но то представление о нем, к которому они пришли, весьма отличалось от принятого тогда в греческом обществе политизма. Они считали, что мир возник из первоначального единства, и что эта единая субстанция все еще служит постоянной основой всего бытия мира, хотя и предстает теперь в различных формах и проявлениях. Изменения были возможно благодаря постоянному движению первоначальной субстанции, вызванному не какой-то внешней силой, а внутренней присущей одушевленностью. Различий между материальным и движущим началом еще не ощущалось и первоначальная сущность, поскольку она существовала вечно и была причиной собственного движения и изменения, а также творцом всего упорядоченного мира земли, небес и моря, естественно, мыслилась заслуживающая эпитета «божественная» до конца шестого века, импульс к развитию философии был перенесен с восточных на западные границы греческого мира что связано с переездом Пифагора с Самоса в греческие колонии в Южной Италии вместе с физическим переносом претерпел изменение и дух философии. С тех пор ионийская и итальянская ветви философии развивались разными путями, хотя это разделение проявлялось не столь ярко, как полагали некоторые поздние греческие писатели и систематизаторы, и существовало определенное перекрестное плодотворение. Например, когда Ксенофан последовал по стопам, Пифагора переселился из своего колофона в Малой Азии в Великую Грецию. Что касается Пифагора и его последователей, то изменение духа философии затронуло как ее мотивы, так и ее содержание. Вместо удовлетворения, одного лишь желания знать и понимать, целью философии стало обеспечение интеллектуальных оснований религиозного образа жизни а это само по себе требовало менее физического, более абстрактного и математического характера мысли. Изучение материи уступило место изучению формы этому логическому направлению следовал на Западе Парменит из Иллии, и его школа, и своего пика оно достигло в его учении, что истинное бытие нельзя найти в физическом мире, потому что Исходя из утверждения «но есть оно едино», на которых, можно сказать, основывалась милецкая космология, в любом случае, Парменетт утверждал, что второе следует из первого, единственным обоснованным выводом будет безоговорочное отрицание физического движения и изменения. Разум и чувства давали противоречивые ответы на вопрос что такое реальность и следовало предпочесть ответ разума примерно в это же время или немного раньше. Единственный в своем роде и загадочный мыслитель Гераклит из Эфеса также приближался к судьбоносному разделению разума и чувств. Гераклит учил, что глупо полагаться на чувственное восприятие, не проверяя его с помощью законного истолкователя разума. Хотя и не заходил так далеко, как Парменит, который полностью отвергал свидетельство чувств в противоложности Лиату, который отрицал саму возможность движения, Гераклит рассматривал весь мир природы. В терминах непрерывного цикла движения и изменения, покой, а не движение, был невозможен. Любая, кажущаяся стабильность, лишь результат временного равновесия противоположных сил, которые никогда не прекращает своей деятельности, вечен только Лагось, который, в своем духовном аспекте, является разумным, началом, управляющим движениями Вселенной, включая закон сок личного изменения. Оговорка в своем духовном аспекте необходима, потому что на ранней стадии мысли ничто еще не представлялось реальным. Без некоего физического проявления лагость был тесно связан с той субстанцией, которая в мире Гераклита занимала своего рода главенствующее положение, а именно с огнем или горячим и сухим. Оригинальные и парадоксальные учения Гераклита и Парменида оказали значительное влияние на мысли Платона. Оставшаяся часть до сократовского периода была отмечена попытками натурфилософов уйти от неприятного вывода Парменида, сменив монизм на плюрализм. Если монистическая гипотеза ведет к отрицанию реальности видимой множественности мира вокруг нас, то, ради явлений, эту гипотезу следует отвергнуть. Так рассуждали Эмпидокл, анаксагоры-атомисты. Эмпидокл был сицилийцем и, подобно другим философом Великой Греции, Сочетал свой поиск первоначальной природы и вещей с потребностями глубоко. Религиозного мировоззрения. Главный интерес для которого представляли природа и судьба человеческой души. Он видел ответ пармениду в замене единого начала мелитян четырьмя исходными корневыми субстанциями. Или элементами. Землей, водой, воздухом и огнем. Анапсагор принес дух янлийской физики из Малой Азии в Афины где он жил во времена Сократа и Еврипида, поддерживая дружбу с и его кругом. Его доктрина материи как состоящая из бесконечного числа качественно различных семян находилась на полпути к кульминации плюралистической физики, атомизму Левкипа и Демокрита. Интересным результатом бескомпромиссной логики Парменида было то, что она поставила философов перед проблемой движущей причины при своем возникновении рациональной мыслью наследовала от мифологии представление, что все физические сущности в некоторой степени одушевлены. Разделение материи и духа было еще чем-то невообразимым, и потому для милецких манистов было естественно полагать, что единая первичная субстанция мира — вода, туман, или что угодно еще — сама же вызывала собственные трансформации. Им не приходило в голову, что это положение нуждается в объяснении или что кто-то может поставить вопрос об отдельной причине движения. Интеллектуальная слабость этого наивного объединения. Материя духа, движимого и движущего в единой телесной сущности становилась очевидной уже Гераклиту, приведя мир в состояние покоя, Парменит ясно показал, что движение это феномен нуждающийся в отдельном объяснении, и у поздних до Сократиков мы находим не только переход от единства от множественности физических элементов, но также и появление движущей причины помимо и вне самих движущихся элементов. Эмпидокл, побуждаемый потребностями своей моральной и религиозной, равно как физической системы, постулировал две такие причины, которые он назвал любовью и враждой. В физическом мире они используются механическим образом, вызывая, соответственно, соединение четырех элементов отделения их друг от друга процесс, посредством которого возникает космос. В области религии любовь и вражда объясняют нравственный дуализм, будучи причинами, соответственно, добра и зла. Анаксагора, Платон и Аристотель считали первым, кто утверждал, что нос Разум является источником движения, ведущего к образованию космоса из крошечных семян материи, которые, по мнению Анаксагора, были его материальными составляющими. Кроме того, Анаксагор недвусмысленно настаивал на трансцендентном характере нос, который существует сам по себе и не смешан ни с одной вещью, левки по демокрит не предложили в качестве причиной движения какой-либо отдельной сущности, которая, подобно противоположным силам Эмпидокла или Носона Оксагора, существовала бы так же определенно, как и сами элементы. По этой причине Аристотель осуждал их как пренебрегавших всей проблемой движущей причины. На самом же деле их решение было более тонким и более научным по духу, чем те, что предлагали другие Трудность частично заключалась в том, что Парменит отрицал существование пустого пространства на основании формального довода, что если бытие есть, пустота может быть только тем местом, где его нет, но не существует ничего, помимо бытия. И сказать о бытии его нет неприемлемой с точки зрения логики. Пустота — это не бытие, поэтому ее не существует. Смело бросая вызов Пармениду на его собственном поле, здравый смысл атомистов провозглашал, что небытие существует в той же степени, что и бытие. То есть, поскольку бытие все еще понималось как связанное с телесным существованием, атомисты утверждали, что должно быть место, не занято никаким телом. Они полагали, что реальность слагается из крошечных твердых атомов движущихся в бесконечном пространстве. Как только такая картина осознается и становится явной, каковой она тогда в первый раз стала, материя, так сказать, освобождается, и по поводу атомов, выпущенных в бесконечное пространство, так же резонно спросить, почему они должны оставаться в покое, как и почему они должны двигаться. Хотя Аристотель не вменяет это в заслугу атомистам, он весьма близок к пониманию сути их достижения, когда говорит, что они причиной движения считают пустоту. Чтобы оценить это по достоинству, следует понять, каким смелым шагом было отстаивать существование пустого пространства перед лицом новой логики Парменида. Постепенное сознание проблемы первопричины движения Тесно связанной, как сказать, с проблемой взаимоотношения материи и жизни, является одной из главных линий, по которым развивалась до Сократовская мысль. Во времена Анаксагора и Демокрита в Афинах произошли изменения, которые древние единодушно связывали с именем Сократа. С середины В по конец IV века, Даэн, Э, продолжается второй главный период который большинство людей признает вершиной греческой философии. Ее центром являются Афины, а наиболее выдающимися интеллектуальными фигурами — Сократ, Платон и Аристотель. Смещение интересов, которым было отмечено начало этого периода, можно охарактеризовать как переключение основного внимания со Вселенной на человека, с интересных интеллектуальных вопросов космологии-онтологии на более насущные проблемы человеческих жизней и поведения. Но физическая сторона микрокосма также не исключалась. Современниками Сократа были Гиппократы, самые ранние из его анонимных последователей, которые вместе с ним создали впечатляющие собрания медицинских и физиологических трактатов, известных как «Гиппократовский корпус». В это время, прямо говорит Аристотель, исследование природы остановилось и люди философствующие обратились к полезной для жизни добродетели и политики. Три столетия спустя Цицерон писал почти то же самое. Сократ первый свел философию с неба, поселил в городах, вел в дома и заставил рассуждать о жизни и нравах, о добре и зле. Что же касается небесных явлений, то они далеки от нашего понимания, и даже если бы это было не так, они не имели бы отношения к добродетельной жизни. Можно действительно утверждать, что Сократ стал первым подлинным философом, выразившим этот новый дух. Сказать, что смена мировоззрения произошла именно благодаря ему, было бы преувеличением. Учения современных ему софистов были в значительной степени этическими и политическими. И в этом они не нуждались в стимуле со стороны Сократа. Это было. Эпоха, когда Афины вступили в пору политической зрелости, заняли ведущее положение в Греции благодаря своей роли в войнах с персами и последующему основанию диалогского союза и пришли к демократической форме правления, которая предоставляла каждому свободному гражданину право не только выбирать себе правителей, но и лично голосовать по вопросам публичной политики и даже занимать по очереди высокие и ответственные посты подготовить себя к успешному участию в бурной жизни города государства сделалось насущной потребностью для каждого. По мере того как могущество и богатство фин возрастали, увеличивалась их самонадеянность во внешней политике. За этим последовали война между греками, провал сицилийской экспедиции, с точки зрения современников неизбежное возмездие за Эбрис, и поражение Финат, их соперницы Спарты. Во внутренней жизни года войны были отмечены усиливавшимся упадком Переклова демократии, кровавым жестоким олигархическим переворотом и последующим восстановлением демократии, которая ни в коей мере не была свободна от духа мщения. Все эти события имели место при жизни Сократа и создали атмосферу неблагоприятствующую продолжению беспристрастного научного исследования для Аристофана достаточно точно отражавшего преобладающее мнение своего времени, натурфилософы были бесполезной категорией людей подходящей мишенью для не всегда добродушных насмешек. Само Состояние физических теорий, по-видимому. Также должно было в конце концов привести к реакции против них со стороны здравого смысла. В отсутствие точных экспериментов и научных инструментов, делающих такие эксперименты возможными, натурфилософы, казалось, не столько объясняли мир, сколько подыскивали ему не очень правдоподобные объяснения. Не удивительно, что большинство людей, столкнувшись с дилеммой, считать ли, подобно пармениду что движения и изменений не существует, или что реальность состоит из атомов и пустоты, атомов, которые не только невидимы, но и лишены других столь значимых для человека чувственных качеств, таких как вкус, запах и звук, решила, что мир философов мало что может им сказать. В то же самое время некоторые охотно использовали контраст между вещами, существующими по установлению и теми, которые существуют по природе, заимствовали его у физиков или просто разделяли его с ними как одно из общих для той эпохи представлений, как основу для нападок на абсолютные ценности или божественные установления в этической сфере. Добродетель, подобно цвету, существует лишь в глазах наблюдающего, ее нет по природе. В последующих спорах Сократ бросил все свои силы на защиту абсолютных норм, что нашло отражение в его парадоксах добродетель есть знание, и никто не делает зла по своей воле. Его точка зрения заключалась в том, что, если кто-то осознал истинную природу добродетели, то ее притягательность будет непреодолимой, а не способность соответствовать. Ее стандартам можно объяснить только отсутствием ее полного понимания. Сам он не заявлял, что достиг этого полного понимания. Но, в отличие от других, он сознавал собственное неведение, поскольку это служило, по крайней мере, отправной точкой, а неоправданная самоуверенность в этических вопросах была, по его мнению, главной причиной неправедных поступков. Сократ считал своим призванием убедить людей в их невежестве относительно природы добродетели и побудить вместе с ним искать способы избавления от него. Выполняя эту задачу, Сократ разработал диалектические и лингтические методы ведения дискуссии, которым последующие философы столь многим обязаны. Мы еще вернемся к тому необычайному влиянию, которое Сократ оказал на последующую философию. Здесь же отметим, что почти все позднейшие школы, были они основаны его собственными учениками или подобны стоицизму возникли через много лет после его смерти, догматические или скептические, гедонистические или аскетические по своему характеру, провозглашали Сократа источником всей мудрости, включая их собственную. Это, по меньшей мере, указывает, что мы ошибемся, если сочтем его ординарной личностью. Школы, основанные его непосредственными учениками, включали в себя тонких логиков мегариков. Любители удовольствия Киринайков, возможно, аскетичных киников, а также Академию Платона, но только о а последней мы располагаем чем-то большим, нежели фрагментарные сведения. Сократ завещал своим преемникам ряд самых трудно разрешимых интеллектуальных проблем. Может показаться, что, вменяя людям в обязанность искать Истинную природу добродетели как единственное условие праведной жизни. Сократ руководствовался скорее верой, чем разумом. Эта вера подсказывала ему, что А. Добродетель обладает истинной природой. П. Ум человека может познать ее. В. Ее интеллектуальное понимание будет более чем достаточным стимулом для правильных действий. На практике, но в связи с этим возникают. Говоря о современным языком, фундаментальные вопросы онтологии, эпостемологии, этики и психологии, современникам же казалось, что это скорее поднимает вопрос, связанный с дискуссией природы против обычая, чем решает его, решив защищать и объяснять учение своего наставника, Платон, наделенный более универсальным, гением, хотя и не располагал названиями для только что упомянутых отраслей более современной философии вплел кое-что из всех них в превосходную ткань своих диалогов. Добродетель обладает подлинной природой, потому что стоит во главе мира форм. Формы — это идеальные сущности, обладающие субстанциональным бытием вне пространства и времени и представляющие собой совершенные образцы по которым создаются недолговечные и несовершенные образы истины в этической, математической и иных областях, и эти-то несовершенные образы есть все, с чем мы сталкиваемся в этом мире. Знание возможно потому, что, как утверждали Пифагор и другие религиозные учителя, душа человека — наивысшим и лучшим проявлением которой для Платона был разум, бессмертный и вновь и вновь входит в смертное тело в промежутках между своими воплощениями она находится лицом к лицу с вечными сущностями. Загрязнение материальным притупляет память о них, но она может вновь пробудиться благодаря встрече с их несовершенными и изменчивыми образами на земле, и, начав таким образом свой путь. Душа философу может даже в этой жизни во многом вновь обрести истину путем строгой интеллектуальной и нравственной дисциплины. Философия — это русло, по которому следует направить волю эмоций, эмоции, а также интеллект. Душа состоит из трех частей — чувственной, волевой и разумной. Эрос, или либидо, каждая из них направлена на разные цели — физическое наслаждение, удовлетворение честолюбия, мудрость. Истинный философ не позволяет двум низшим частям своей души выходить за границы полагающихся им функций. Количество эроса, направленного на цель этих двух частей, уменьшено, а поток эроса, направленный на цели разума, то есть знаний и добродетель, соответственно увеличен. Таким образом сократовские парадоксы получают более широкое психологическое обоснование. Ум Платона не был статичен то, что я только что описал, более или менее точно представляет его убеждения в середине жизни, как они выражены в великих диалогах того периода, особенно Миноне, Федоне, Государстве и Пире. Из этого корня выросла политическая теория Платона, аристократическая и авторитарная. Позже ему стало ясно, что доктрина вечных трансцендентных форм которую он принял почти с религиозным воодушевлением, содержит в себе серьезные интеллектуальные противоречия. Как теория познания она требовала дальнейшего исследования, но взаимоотношения между формами отдельными вещами или между двумя разными формами с трудом поддавались рациональному объяснению. Платон не побоялся взяться за решение этих проблем, что привело его к созданию критических произведений которые, с точки зрения некоторых философов XX века, представляют собой его наиболее важные философские достижения, а именно Парменит, театет и софист. парменит поднимает, но не решает ряд проблем, связанных с теорией форм, Тетет представляет собой исследование природы знания, а софист, обсуждая методы классификации Взаимоотношения между наиболее общими формами и разные смыслы небытия, во многом закладывает основы будущей работы в логике. Платон до конца жизни сохранил телеологический этистический взгляд на природу. теми содержит космогонию, призванную показать первенство личностного ума при создании мира. Мир был задуман разумом Бога, чтобы стать лучшим из всех возможных миров. Однако Бог не всемогущ. Мир когда-нибудь должен отклониться от своей идеальной модели, поскольку материал, из которого он состоит, не создан Богом, но дан ему и содержит в себе неустранимый остаток стойкой и рациональной необходимости. То, что мир есть, результат разумного замысла, вновь доказывается в последнем труде Платона, законах, являющем совершенно детально разработанной законодательной системы. Цель Платона — подорвать софистическое противопоставление природы и закона, закон естественен, и если жизнь согласна природе является идеалом, то это должна быть жизнь в соответствии с законом. Аристотель в течение 20 лет был другом и учеником Платона, и это наложило неизгладимый отпечаток на его мысль. Поскольку по своему философскому темпераменту Аристотель очень отличался от своего учителя, в самой основе его учения чувствуется нота конфликта с платоновской философией. Более. Практичному ему Аристотеля был не нужен мир трансцендентных сущностей, в которых он видел просто иллюзорные удвоения реального мира опыта. Аристотель искренне восхищался таким же, как он, северянином демокритом, и вполне вероятно, что нибудь Платона атомистический взгляд на мир как на случайное соединение атомов получил бы значительное развитие в остром и научном уме Аристотеля. Однако случилось так, что на протяжении всей жизни Аристотель сохранял унаследование от Академии телеологическое мировоззрение и чувство величайшей важности формы, что иногда затрудняло ему выработку собственного Толкование природы Каждый природный объект состоит из материи и формы, материи в своем абсолютном смысле, означающей не физическое тело, все из которых обладает некоторой формой, а полностью лишенный качеств субстрат, не имеющий независимого существования, но логически необходимый в качестве того, чему присущи формы. Имманентная форма занимает место трансцендентных форм Платона. Все содержит в себе внутренний импульс к образованию своей собственной специфической формы, как это яснее всего видно на примере органического развития от семени к растению и от зародыша к взрослому существу. Этот процесс также можно описать как переход от потенциального к актуальному. Это Разделение существования на потенциальное актуальное было ответом Аристотеля по отрицанию изменения на том основании, что ничто не может возникнуть ни из того, что есть, ни из того, чего нет. На вершине щала натурая существует чисто актуальная форма, которая, как совершенное бытие, не причастна к материи или потенциальности, то есть Бог, его Существование необходимо исходя из того, что никакая потенциальность не превращалась бы в актуальность. Если бы уже не было актуального бытия, при физическом порождении семя сначала производится зрелым растением, у ребенка должен быть отец. Для аристотелевской телеологии крайне важно, что курица появляется прежде яйца. На этом уровне актуальна и потенциальная суть только относительные термины. Но чтобы сохранялся телеологический порядок целого, вселенная нуждается в совершенном и абсолютном бытии и. Для Аристотеля, как и для платона, телеология означает реальное существование телолось, высшей целевой и движущей причины общей суммы вещей, равно как индивидуальных и относительных причин, которые действуют внутри отдельных видов. По своей собственной природе Бог есть чистый ум или интеллект, поскольку это наивысший тип бытия и единственный, который можно представить существующим отдельно от материи. Бог не творит ничего намеренно, ибо любая связь с миром форм воплощенных в материи могла бы только уменьшить его совершенство и тем или иным образом вовлечь его в потенциальное. Но его существование достаточно, чтобы удерживать в движении, не приводить в движение, ибо для Аристотеля мир вечен, весь миропорядок, приводя в действие универсальный естественный импульс по направлению к форме. Другими словами, все стремится в пределах собственных границ подражать совершенству Бога. Физически его существование непосредственно ведет к круговым движениям, побуждаемым интеллектами, которые движут небесное тело. Что, в свою очередь, делает возможной земную жизнь. С этой точки зрения человечество существует на многократном удалении от Бога, но наличие у людей разума делает их положение уникальным, предоставляя им своего рода прямую линию связи с Богом. Таким образом, путь интеллектуального созерцания, или философии, является для человека способом реализовать свою подлинную природу. Для человека, как и для всей остальной природы, естественно развивать активность своей высшей части, стремиться притворить в жизни свою подлинную форму для человека, в отличие от всей остальной земной природы, это означает, как говорит Аристотель в десятой книге этики, взращивать божественную искру внутри себя. Отказ от трансцендентных форм Платона имел важные последствия для этики существования справедливости, смелости, умеренности и так далее, Среди абсолютных понятий этого трансцендентного мира означало, что ответы на вопросы практического поведения были связаны с метафизическим знанием. Человек может поступить правильно, делая то, что ему было сказано, полагаясь на мнение другого, но в таком случае у него не будет знания, почему он должен поступать так. Нравственность должна надежно основываться на неизменных принципах, а для этого нам нужен философ, который путем долгой и упорной тренировки вновь обрел свое знание реальности, то есть абсолютных форм добродетелей, бледными отражениями которых являются любые добродетельные поступки на земле. У Аристотеля все по-другому. Нравственные добродетели и правила поведения всецело находятся в сфере Возможного. В первых двух книгах этики Аристатель не менее шести раз напоминает нам, что точность не следует искать во всех без разбора предметах и что ей не место в изучении морали, цель которого, не знание, но практика. Изречение не для того мы рассуждаем, чтобы знать, что такое добродетель, а для того, чтобы стать хорошими людьми, похоже, сознательно направлена в адрес Платона и Сократа. В психологии Аристотель определял душу как форму, в его специальном значении этого слова «тело», то есть как высшее проявление особого сочетания формы и материи, которым является живое существо. Это, конечно, не предполагает эпифеноменалистской точки зрения, которое поставила бы его философию с ног на голову. Форма есть первопричина и никоим образом не зависит от материи. Это, однако, исключает доктрину переселения душ, которую Платон разделял с пифагорейцами. Аристотель нерешителен в вопросе о бессмертии, но, по-видимому, верил в бессмертие, хотя и не обязательно индивидуальное, Нос, который связывает нас с божеством и является, как он однажды заметил, единственной части нас, приходящей извне. Большая часть достижений Аристотеля относится к области науки, особенно к описательным и классификационным трудам по естественной истории, где широта его познания и надежность метода до сих пор вызывает восхищение ученых, работающих в этой же области. Конечно, определение и описание видов было задачей особенно подходящий для гениального философа, который, подобно своему наставнику, видел действительность в форме, но находил ее в мире и природы, вместо того чтобы изгонять ее за пределы пространства и времени. Аристотель был основателем естественных наук как отдельных дисциплин, хотя сомнительное преимущество признанного разделения на науку и философию все еще было делом будущего в логике, которую он рассматривал не как часть философии, но как ее органон, или инструмент, Аристотель стоял на плечах Платона в большей степени, чем это иногда осознают. Но и здесь, как и в других областях, гениальная способность к систематизации и упорядочению позволила ему продвинуться гораздо дальше простой переделки чужих, идея дала ему право считаться основателем формальной логики научного метода. Аристотель был наставником Александра Великого, оставался его другом на всем протяжении его завоевания и умер через год после его смерти в 323 году до н.э. Поэтому Аристотель стоял на пороге нового исторического порядка, с приходом которого начинается третий основный период греческой философии. Ставил ли Александр перед собой цель построения мирового сообщества, или нет, это вопрос дискуссионный, он, по крайней мере, достиг успеха в этом направлении, так что после него небольшие, независимые и самодостаточные города государства, которые составляли основу жизни и мысли классической Греции, во многом утратили свою полную самостоятельность. Александр рано умер и, не завершив своей работы, оставил обширные европейские, азиатские и африканские владения своим преемникам, которые разделили их на громоздкие империи, управляемые монархами. Изменения в мировоззрении, которые последовали за этими важнейшими событиями в военной и политической сферах, были многообразны. Хотя, без сомнения, дали о себе знать постепенно. очевидно. Грек нелегко и не сразу оставил свое представление о городе, как о естественном сообществе, к которому он принадлежал и которому хранил верность. Этот местный патриотизм поощрялся самими царями преемниками уважающими власть городов-государств, а также видевшими в их сохранении больше шансов на выживание линской цивилизации среди чужеземных влияние восточных стран, в которые она теперь была пересажена. Поэтому города все еще сохраняли непосредственный контроль над местными делами и жизнью своих граждан, пусть и под надзором центрального правительства, и старый политический дух греков все еще сохранялся, хотя с течением времени он неизбежно становился, как заметил ростовцев, скорее муниципальным, чем по-настоящему политическим. В особенности в материковой Греции объединение городов в Лиге сочеталось с растущим осознанием эллинского единства. Ранний период этой новой эпохи был не лишен духа оптимизма и уверенности в своих силах, вера в возможности человека и торжество разума. Невероятное расширение эллинского горизонта, возможность путешествовать в далекие страны и вести торговлю с малоизвестными и варварскими тогда частями мира а также начать новую жизнь на новом месте увеличивали деловую энергию и порождали большие надежды. Однако со временем непрерывная политическая борьба и войны между династиями и неоднозначный эффект непредвиденных новых контактов между греческим и восточным стилями жизни, а также фактическое поглощение городов новыми царствами начали порождать чувство неуверенности и подавленности, которое, вместе с другими общими чертами эпохи, нашло отражение в философии того времени. Растущее ощущение. незначительности и беспомощности отдельного человека и даже давно привычных общественных и политических объединений перед лицом громадных и непреодолимых сил, которые, казалось, определяют ход событий с безликой неизбежностью урока, производило на умы. Людей воздействие, похожее на то, что испытываем мы в наше время. Те, кто обладал склонностью к познанию, были вольны искать чистое знание, в котором также можно найти прибежище от зыдкости окружающей жизни. Но это не проявлялось в смелом и оригинальном полете спекулятивной мысли, как на заре философии. Ученности частные науки, столь замечательное начало которым положили Аристотель и его сподвижники, энергично, Развивались сначала в самом лике и такими людьми, как Феофраст, друг и преемник Аристотеля, и Стратон, а затем в Александре, куда Стратон переселился, чтобы стать наставником сына правящего монарха Египта. Здесь в начале третьего века. н.э. Первая Птолемея, возможно, под влиянием Дмитрия Фалерского, основали мусион. С его замечательной библиотекой и исследовательским центром. Изгманный Зофин из Димитрий, этот ученый и государственный деятель, который был другом Феофраста и почти наверняка посещал лекции самого Аристотеля, около 295 года, принес дух Ликея в Египет ко двору Птолемея I. Новой характерной чертой эпохи стало серьезное и хорошо документированное изучение прошлого, в котором в жизни труды предшествующих философов получили свою долю внимания. Практическое применение науки, особенно в военной области, также заметно продвинулось в аллинистическую эпоху. Постепенная утрата чувства сопричастности к своей уменьшение возможности играть решающую роль в публичной жизни. Не только давали интеллектуалу большей свободы для уединенных занятий и исследований, но и вселяли нарастающие чувство тревоги, потери ориентиров и бесприютности раньше. В более компактных полисах человек был прежде всего гражданином с широкими правами и обязанностями и своей нишей в обществе. Крупнейшее известное ему сообщество было одновременно и тем, где его самого хорошо знали. Все другие сообщества были чужими, с которыми он сталкивался только в ходе посольства или войны. Его мир, подобно аристотелевской вселенной, органически устроен. У него были центры и периферия. С развитием эллинизма человек уподобился, скорее, демокритовскому атому, бесцельно плывущему в бесконечной пустоте. На фоне подобной отчужденности частые случаи бедности, изгнания, рабства, одиночества и смерти приобретали более устрашающий вид и переживались острее. Одним из результатов этого, особенно в поздний эллинистический период стал рост популярности мистериальных религий, и греческих и иноземных, которые в той или иной форме обещали спасение. Такого рода культы египетского и азиатского происхождения, известные грекам и ранее, находили себе последователей во всех слоях общества. Естественно, все это не могло не повлиять и на философию. Чтобы удовлетворить новые потребности возникали новые системы провозглашавшие своей целью достижение атераксии, безмятежного спокойствия, или авторки, самодостаточности системами, которые преобладали на философской сцене с конца IV века до нашей эры и далее, были эпикуризм и стоицизм. Последний приобрел особенно большое влияние, его можно рассматривать как образец философии эллинистической и греко-римской эпохи. Обучения черпали вдохновение у мыслителей великого творческого периода, закончившегося с Аристотелем. Впрочем, это не отнимает у них оригинальности, на которую особенно сильно претендовал стоицизм. В самом деле, сказать, когда именно философская система перестает быть обобщением более ранних мыслей и становится оригинальным явлением, отнюдь нелегко. Мало кто откажет в оригинальности Платону, хотя его философию нетрудно представить всего лишь как результат размышления над высказываниями Сократа, Лефагорейцев, Гераклита и Парменида. Эллинистические системы отличают от более ранних, скорее, различия в мотивах. Философия больше не возникает, как правильно говорили Платон и Аристотель, в первую очередь, есть чувство удивления. Ее назначение теперь — давать гарантию мира, безопасности и самодостаточности индивидуальной души в явно враждебном или безразличном мире. Естественно поэтому, что философы должны были не столько непосредственно интересоваться вопросами космологии и физики, сколько приспосабливать в качестве физического фундамента своих нравственных учений уже существующие схемы. Таким образом, Спекуляции более ранних физических школ, хотя и претерпели некоторые изменения, продолжали жить в эллинистическом мире. Эпикур, которому, когда умерли Аристотель и Александр, был около 20, указывал на религию как на корень духовного нездоровья. Самое главное, причина душевного недомогания заключена в страхе перед богами и тем, что может случиться после смерти. Возмутительно что людям приходится мучиться из-за идея, что род людской зависит от милости группы капризных и человекоподобных божеств, которых Греция унаследовала от Гомера, богов, чья злоба может продолжать преследовать свои жертвы даже после смерти. Эпикуру казалось, что это теория Демокрита, которая объясняла возникновение Вселенной и все происходящее в ней без постулата о божественном вмешательстве одновременно выражает истину и освобождает сознание человека от его самых навязчивых страхов. Боги, несомненно, существуют, но если мы, как того требуют истинное благочестие, верим, что они ведут жизнь, исполненную покоя и безмятежного блаженства, то не можем допустить, что они вмешиваются в человеческие или мирские дела. Во время смерти душа Сочетание особо тонких атомов рассеивается. Поэтому бояться смерти глупо, пока мы живем, ее нет. А когда она наступает, нас больше нет, а потому мы не сознаем, что она пришла. В отличие от Демокрита, который почти определенно постулировал изначальное случайное движение атомов во всех направлениях, Эпикур полагал, что беспрепятственное движение атомов неизменно по направлению и скорости, что обусловлено весом атомов. Хотя Эпикур обладал замечательной проницательностью, позволившей ему предвосхитить открытие современной науки, что в вакууме все тело будут падать с одинаковой скоростью, независимо от их относительного веса, ему все еще нужно было объяснить их столкновение и переплетение. Он сделал это, предположив, что некая сила, заключенная в атомах, заставляет их немного отклониться от курса, время и место этого события не были определены. Эта очевидно необъяснимая гипотеза стала ключевым пунктом его системы. В соединении со своей теорией материального, атомного строения разума, он использовал ее для обоснования свободы воли, поскольку, хотя и приняла атомистическую систему, Решил любой ценой избежать детерминизма своего предшественника. Полагать себя рабом судьбы, говорила Эпикур, даже хуже, чем верить в старые мифы о богах. Наивысшее благо в жизни Эпикур называл удовольствием, но правильнее описывать его как отсутствие боли. Линия поведения, которую он рекомендовал, была противоположной образу действий слухолюбца, поскольку пристрастие к изысканным еде, питью, и другим чувственным удовольствием ни в коей мере не может считаться источником той свободы от боли в теле и тревоги в уме, в которых только и заключено наслаждение мудрого человека. Более того, нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо. Цицерони без основания заметил, что Эпикур преуспел, утверждая, что удовольствие есть высшее благо, лишь потому что придал этому слову значение до которого больше никто не додумался. Хотя этика Эпикура была безупречной, она оказывалась отчасти негативной, если не сказать эгоистической, поскольку достижение спокойствия умма, которое было ее целью, требовало отказа от всех общественных дел и обязанностей. Идеалом было жить незаметно. Однако, даже если в плохих руках философия Пикура могла обесценить все до уровня его поросенко то судя по тому, как учил и жил сам Эпикур, его система была не лишена интеллектуальной смелости или нравственного благородства, хотя Пикур и доказывал обратное, проповедь надежды и покоя, основанная на уверении в том, что смерть означает полное исчезновение, большинством людей не воспринималась как слова спасения. Она была не в силах лишить притягательности мистериальной религии, в то же самое время открытой гедонизм и низведение добродетели до второстепенного уровня в иерархии благ принесли эпикуриизм неодобрения неодобрение со стороны других философских школ. Стыцизм в его чистой форме был еще более суровым мировоззрением, но он оказался способен существовать на разных уровнях и привлекал более широкий круг людей. Стоицизм стал мощной силой, особенно когда римляне приспособили его к собственным идеалам поведения. Бросающейся в глаза чертой нового эллинизма является национальность основателя стоической философии Зенона и Скетиона. Вовсе не грека, а семита-феникийца, каковым же почти определенно был великий систематизатор стоической доктрины Хрисип и Сол. Около Тарси Зенон резко возражал против идеи что Вселенная возникла случайно. Он находил зерно истины, скорее, в гераклитовском комплексе ум-материи и в центр своей системы Лагось, материальным воплощением которого был огонь. К идее единства ум и материи, бывшей для Гераклита лишь наивным предположением, Зенон пришел сознательно, путем изучения открытого отвержения платоновских и аристотелевских форм дуализма. Ничто не может существовать без материального воплощения. Космос это работа провидения, которая упорядочивает все вещи наилучшим образом, продукт сознательного искусства, тем не менее его Творец не трансцендентен. Божественная сущность пронизывает все, хотя не везде присутствует в одинаковой частоте. Из всех земных существ только в человеке эта божественная сущность принимает форму логось на материальном уровне представленного горячим дыханием не в, май, в отдаленных небесах. Лагость даже чище, чистый огненный ум, свободный от низших элементов, которые сковерняют его на земле и вокруг нее. Благодаря обладанию лагость, которого лишены низшие животные, человек, хотя его тело есть также часть животного мира, разделяет высшую часть своей природы с божеством. А поскольку все стремится жить в согласии с лучшим в своей природе, жизнь в согласии с логостью является надлежащей целью для человека. Отсюда стоический идеал мудреца, который постиг, ничто не имеет значения, кроме внутреннего я. Внешние вещи, здоровье, собственность, репутация, все в сущности незначительны, хотя животная сторона в человеке может предпочитать одни из них другим быть правильным внутри, вот все, что имеет значение. Это знание о ничтожности внешних обстоятельств делает мудреца непоколебимый самодостаточным, и это единственное, что требуется для счастливой жизни. Неудовольствие, но не добродетель, отождестволенное с мудростью, является высшим благом. Хрисип восстановил единство души, уменьшив побуждение и желание судить, это хорошо для меня. Заложив тем самым новое основание под Сократовскую максиму, что добродетель есть знание. Добродетель абсолютно, подобно примате или истине. Отсюда часто подвергавшийся критике стоический парадокс, что между абсолютными добродетелью и мудростью, и абсолютными глупостью и пороком не существует промежуточных ступеней. Совершенный мудрец чрезвычайно редок, но все прочие люди, глупцы, а все грехи равны. Это иллюстрировалось различными аналогиями, например, что человек утонул независимо от того, погрузилась ли его голова под воду на один фут или на много сажений. Тем не менее, перед посторонними стойки обычно признавали, что должен быть промежуточный класс действий, одни из которых предпочтительнее других, хотя ни одно из них не является действительно хорошим или плохим. Единство добродетели Присущее всем людям обладание лаго снесли в себе для стойков важнейшие следствия, что мудрость доступна женщинам и рабам в той же мере, в какой свободным мужчинам. Действительно, по природе все люди свободны и равны, с чем связана стоическая концепция единого человеческого сообщества. Жить сообща — это такой же естественный человеческий инстинкт, как и самосохранение. А идеальным сообществом является то, что объемлит весь человеческий род, космополис, или мировой город, ибо все люди родственники, сыновья одного Бога. Вся идея человеческого братства, даже если она зародилась, как некоторые заявляют, в уме самого Александра, во многом обязаны своим развитием и распространением стоическому учению, следует, однако, заметить, что эта концепция, возможно, созрела уже после времени Зенона и его последователей и достигла высшей точки в эпиктета в конце первого века нашей эры. В то же время человек несет ответственность перед государством, в котором живет, хотя существующие законы могут сильно отличаться от естественного закона Космополиса. В отличие от эпикуриизма, Стейцизм рекомендует активно участвовать в окружающей жизни и пытается в какой-то мере вернуть грекам чувство сопричастности общине, которое исчезло вместе с членством в независимых полисах. Зенон и Хрисип внесли значительный вклад в отдельные дисциплины, такие как эпистемология, логика и филология. Впервые теории о природе и об использовании языка обсуждались с людьми которые пользовались греческим языком и были погружены в традицию греческой мысли, но все же были двуязычными, и их родным языком был не греческий. Они приняли современное им разделение философии на логику, этику и физику, но объединили эти элементы и создали интегральную систему на основе идеи всеобщего Лагос. Эта космическая жизненная сила, или божество, обладала двоякой функцией будучи одновременно принципом знания и причинности. Иногда это напоминает нам Платоновскую идею блага, которую Платон сравнивал с Солнцем как с тем, от чего зависит не только существование и жизнь мира природы, но и наше восприятие его посредством зрения. Лагость также явно имел нечто общее с Гелазийским принципом некоторых досократовских космологов помимо Гераклита. Они любили говорить что их единственное начало, будучи одновременным материалом, из которого создан космос, и действенной причиной его эволюции, и знает все вещи, и направляет все вещи. Однако о Зеноне, как и о Платоне, можно сказать, что, сколь бы многим он не был обязан своим предшественникам, его синтез пронизан тем новым духом, который дает право считать его одной из великих философских систем мира. Этот предварительный обзор не ставит своей целью проследить дальнейшее развитие стоицизма. Новый импульс и новые направления в Дайан Д.Н. Э. ему придал понятий сродоса, во многом благодаря которому стоицизм достиг Рима и был приспособлен к римским идеалам и способам мышления. Считая Сократа основателем всей современной ему философии, он обращался к Платону Аристотелю не меньше, чем к Зенону. Человек мира по своему складу, друг сепиона и историка Полибия, понятие подчеркивал необходимость привнесения стоических принципов в практическую жизнь. Аристократические склонности заставили его отказаться от прежней теории естественного равенства всех людей в пользу концепции естественных различий между ними, а его отношения с римским обществом были фактически тесно связаны с его убеждением, что ближе всего к идеальному государству, видевшемуся ему чем-то средним между автократией и демократией, дающим каждой категории населения подобающей ей права и обязанности, но не более того, подошло на практике политическое устройство Римской Республики. Тем временем другие школы — скептики, перипатетики, академики — продолжали существовать, но можно с полным правом сказать, что они находились в тени с во втором веке до н.э. Академия под руководством Карниада, известного оппонента стоицизма, повернула к скептицизму и не верила в возможность надежного познания. Ситуация изменилась при Антиохе, учителе и друге Цицерона, сказавшего, что тот бы мягкий знак ша-сипер-паучьему-то висет. германисимус стоичус» В самом деле, Антиох считал, что различия между учениями академиков, перипатетиков и стоиков больше относятся к словам, чем к сути. В целом, можно сказать, что, несмотря на острую взаимную критику, между этими школами всегда чувствовалось много общего, и что эпикуризм, особенно в этической области, находился в изоляции, осуждаемой всеми. Теперь им был мировой державой, и влияние римского духа ощущалось везде. Римский гений не был склонен к оригинальности философии, но и само по себе толкование достижений греческой философии на латинском языке, столь успешно осуществленное Цицероном, не могло не привести к ее изменениям. Трактат Цицерона об обязанностях, стоическом долженном то, хотя во многом и зависело от понятия, стал трактатом Афичиум был понятием, имевшим уже чисто римскую историю и римские ассоциации. Кроме того, стоический идеал человеческого сообщества был не вполне тем же самым, когда рассматривался сквозь призму латинской уманитас. подобным же образом более или менее тонкие различия существуют между другими парами соответствий, такими как греческая тальдела и латинская республика. Время Цицерона отмечено также возрождением пифагорейской философии некоторыми людьми, которых побуждали религиозные потребности эпохи и привлекала мистическая концепция отношений между Богом и человеком, но которые желали придать ей более серьезную философскую основу, чем в эмоциональных культах Исиды и сидели кибелы. Однако эта философия ни в коей мере не была свободна от свойственной тому времени склонности к суевериям. Именно с существованием этой греко-римской школы связано большинство трудностей в реконструкции пифагоризма времен Платона и ранее. Большая часть наших сведений о пифагоризме восходит к писателям позднейшей эпохи, и то, что они сообщают о более раннем этапе, смешано с постаристателевскими идеями. Целые книги писались и распространялись от имени известных ранних пифагорейских мыслителей. Возможно, главное значение неопифагорейцев состоит в том, что они помогли проложить путь для Плотина в третьем веке нашей эры и для великого и влиятельного движения неоплатонизма в целом. Неоплатоники Порфирий и Ямвлих составили жизнеописание Пифагора, и между двумя школами существовала тесная связь что было совершенно естественно и неизбежно, учитывая, как глубоко наследники Пифагора повлияли на мысль самого Платона. Мы уже перешли линию, разделяющую дохристианскую и христианскую эры. Может показаться, что учение Иисуса в его исходной форме и горстка его еврейских последователей имели мало общего с греческой философией в ее впечатляющем и непрерывном развитии. Но после завоевания Александра это непрерывное развитие сопровождалось постоянным расширением возможностей влиять на других людей. Греческое и семитское начало уже встречались в личности Зенона и других стоических философов. Первые люди, письменно изложившие Евангелие, сделали это не на своем родном языке, но на языке Платона и Аристотеля, поскольку он к тому времени был приспособлен к своей функции лингуа-франча сильно расширившегося эллинского мира. Задача обращения язычников вызвала необходимость общаться с ними на их же почве, что мы видим уже на примере знаменитой речи святого Павла к когда он рекомендует христианский принцип, что все люди — дети божьи, цитируя строку из поэта Рата. Позже христианская и языческая мысль находились в непрерывном взаимодействии. Христианское отношение варьировалось у отдельных писателей от крайней враждебности до немалой симпатии, от что общего между Афинами и Иерусалимом, Тертулиана до идеи о греческой философии как опрая парате Евангелича, идеи, как сформулировал ее Климент Александрийский, что философия подготовила греков ко Христу, как закон, иудеев с возникновением высокодуховной философии неоплатонизма указанное выше взаимодействие стало еще более выраженным понимание некоторое усвоение взглядов противоположного лагеря, преследовало оно враждебные апологетические цели или нет, сделалось неизбеженным. Таким образом, даже когда христианство становится признанной религией цивилизованного мира, преемственность не прервалась. А влияние греческой традиции не сошло на нет. Платон, Аристотель, стойки продолжали владеть умами схоластов средние века. Мы знаем наших кембриджских платоников, 17 век, наших католических томистов и протестантских платоников нынешнего времени. Чтобы проследить всю эту историю, не хватит одной книги, равно как, возможно, работы одного человека. Я говорю о продолжении греческой традиции в христианской философии потому, что о нем не следует забывать, оно служит одной из причин, чтобы продолжать изучение древнегреческой мысли в наши дни. Но настоящая работа будет ограничена не христианским миром. А поскольку это так, я полагаю, лучше всего закончить ее дание платоников, нежели пытаться включить их в повествование. Платин и его последователи, а также их христианские современники, похоже, привнесли новый религиозный дух, который не был в своей основе. Греческим сам Платин был египтянином, а его ученик Порфирий — сирийцем, и первоначально носил имя Малх. он обращен скорее в будущее как преддверие средневековой философии, чем в античное прошлое, прежде чем начать. Необходимо прояснить еще один момент. По ходу изложения истории я буду упоминать имена большого числа философов и стараться дать оценку их достижения. Однако до нас дошли полностью или в связном виде сочинения лишь трех или четырех из них. Диалоги Платона дошли до нас целиком. От Аристотеля сохранилось большое число разнообразных произведений, часть из которых — это тексты его лекций, а часть Собрание материала, в большей или меньшей степени переработанного в научные трактаты на соответствующие темы, не всегда легко решить, что именно из этого корпуса написано Аристотелем, а что, тем или иным его учеником, также трудно сказать, насколько аристотелевские в своей основе тексты были переработаны и расширены его учениками и редакторами. Помимо этих рукописей, предназначенных для использования внутри школы и не претендовавших на особые литературные достоинства, Аристотель оставил ряд опубликованных диалогов, высоко почитавшихся в античности за их стиль и содержание. Однако они утеряны. Сохранилось несколько полных трактатов преемника Аристотеля Феофраста от Эпикура, который был одним из самых плодовитых писателей античности. Дошло только три философских письма друзьям, одно из которых, хотя и содержит подлинные мнения Эпикура, возможно, написано не им, сборник из 40 главных мыслей, каждое в одно предложение или короткий абзац, и ряд изречений. В случае всех других главных фигур в греческой, философии, в том числе, например, всех до Сократа, который ничего не писал, и Стойков. Не исключая самого Зенона, мы основываемся на цитатах и выдержках различной длины, которые встречаются у других авторов, или на пересказах и изложениях их мыслей, которые часто демонстрируют более или менее явную предвзятость. Эту ожидающую историко-греческой философии трудность следует принимать во внимание с самого начала. За исключением текстов Платона и Аристотеля, Вопрос о природе и достоверности наших источников неизбежно возникает на каждом шагу.